раньше до того, вот, я поднял, и постоянно на ней крымкался. Причем еще она не такая, вот какая-то она очень незаметная, она вообще незаметная. так кажется, что ее нет, но на самом деле она потом грымся и появляется. это она вот такая ты едешь вроде как ровно, вот это вот, может, может быть, может быть, вот это может быть, и нет, я помню, что основном, я, каждый раз, когда я думал, что может быть, вот это, я делал рымк, вот она. Смешно, да? Как ты моя.